Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GoPlay Games. С вами я, София. Мы продолжаем Эдну и Харви. Новые глаза Харви, если я не ошибаюсь, называется эта часть. Есть там еще какая-то часть, по-моему, Эдну и Харви. Я уже не помню, что там есть. Но мы в нее обязательно еще поиграем. Такой Фрэнк, Фрэнк, мы кое нашли. What? Что? Uh -huh. А что? What? Говорить про громче у меня все еще звук в ушах от, так, от сверления. Так, подожди. А, плиты на полу. Погодь. На тебе книгу. Что такое теперь? Бог мой! Это и вправду интересно. Посмотрим. А -а -а. По крайней мере, это те же символы, что и на каменных плитах, но тут полно пропусков. Я профессионал по части загадок, поэтому мне достаточно одного взгляда, чтобы сказать, что это без сомнений. Да, это загадка, но страницы с ответами не хватает. В таком виде книга мне бесполезна, если, конечно, ты не решишь эту загадку. Так, ебанись. Обучение. Сначала заполни пустые плиты символами в с первой подсказкой справа. А щелкни на пустую плитку, чтобы открыть меню выбора, затем выбери нужный символ. Когда все символы выбраны, размести три появившихся плиты согласно подсказкам, чтобы узнать расположение тайного склепа. Ну то есть пустые уже заполнить, окей. Когда корабль-носитель наконец взлетел, брат Бода внезапно понял, что может разместить гербы четырех орденов так, чтобы каждый символ не повторялся в одном и том же ряду. Колонки даже чьи... а а, -а. Ёпта, это же это самое судоку обычное. А затем нужно было найти место для тайного склепа. Из-за статической аномалии в фундаменте школы склеп нельзя было поместить слева от герба, от герба ордена Кривошеих львов. Это вот это вот, кривошеи львы. Так. А, вон оно чё, вон оно чё, вон оно чё. Погодь. Нужно было найти место для тайного склепа. Из-за статической аномалии фундамента. Склеп нельзя было поместить слева от герба ордена кривошеих львов. Слева. Это вот тут вот. Так, и причем тут гербы не должны повторяться. То есть это нет, это нет. Вот это вот получается, потому что вот тут хряк, вот тут хряк, вот тут хряк. Да? Так. Ну вот тут получается у нас вот этот вот. Ну, по-хорошему так-то. Вот тут вот этот вот. Да? Ч у нас дальше? Стакашка. Вот тут пока непонятно. Стакашка. Вот тут вот. Вот тут, вот тут значит... А, тут, тут... А кто тут? А, тут лев. Ну, хотя, блядь, львов, который находился прямо под гербом... Поместить слева от герба, который находился прямо под, под гербом свиней, ключников. Это вот это вот. Вот тут вот. Его надо было перемещать справа от него. Не поняла. Ну, блин, если вот по логике раскидывать вот это вот все, то должно быть как-то вот так вот. И вот тут вот получается у нас этот самый, да? А кого у нас тут не хватает? Свиньи. Три. А, вот эти вот баночки, баночки не хватает. Причем либо тут, либо тут. Горшок. А... Орден змеи-языких, это вот эти вот змеи-языки, да, медведей, настоял, чтобы их герб находился над тайным входом. Это э, разозлило братство урнообразных древесных сов, которые поместили свой герб прямо под соответствующей каменной плитой. Но в конце концов требования змеи-языких медведей были выполнены. Может быть, вот так вот? Не, стой, стой, стой, а, -а, -а. так, а, -а, а, вон оно. Так кривашие львы. Вот так вот. Так, корень Мирене ставил, чтобы их герб находился над тайным входом. Это разозлило братство uh... древесных сов, которые поместили свой герб прямо под соответствующей каменной плитой, но в конце концов требовали, может быть, вот так вот? Блять, подожди. А. Вот так вот. Ну, чисто. Подожди. Ну, сюда он не ставится, да? А, нет, ставится. Их герб находился над тайным входом, который разместил свой герб прямо под. Но, как законно требование, так... Несмотря на многочисленные протесты орден клеверных свиней ключников это вот эти вот был вынужден поместить свой герб справа от склепа. Кроме того, им пришлось терпеть унижение, так как их герб был помещен прямо под еще одним гербом кривошеих львов. что херня какая-то вышла. Так, подождите, давайте еще раз. Ну, это я решила правильно, судя по тому, что оно это все. А, какие еще есть варианты? Вот это, вот есть вариант, да? Вот так вот, если мы сделаем. Так, из-за статической аномалии нельзя было поместить слева от кирба ордена крышек, который находился прямо под... Значит, его надо было помещать справа от него. Вот. То есть вот тут, -тут уже все так справа. Хорошо чтобы герт находился над тайным входом. Может быть так, может быть еще вот так вот. Скорее всего, вот так вот. Подожди. Чтобы надо тайным входом. А, они были сверху. Над тайным входом разозлили сов, которые поместили свой герб прямо под соответствующей каменной плитой. Но в конце концов требований намного меньше. Так, я какая-то опять. Я вообще не понимаю, что, чу-чу. Несмотря на многочисленные протесты ордены клеверных свиней ключников был вынужден поместить свой герб справа от клепа значит ну, подожди подожди ну к примеру да вот это вот правильно стоит над гербом ну вот, к примеру, вот так вот. Он должен, должен быть прям надо, правильно? Что если вот так вот? откуда у меня еще одна появилась а, они друг на друга показывают так быть не должно окей Вот! Yes. Я раскрыл тайну! Спасибо, что держала книгу все это время. Ты загораживаешь May проход. I? Можешь пройти? Вон оно как. Как только Фрэнк перестал Лили, сверлить, Лили наконец-то могла выманить Герата из укрытия. Во, е-мое! Лили забралась Лили. в исповедальную и стала ждать. В часовне все было тихо, за исключением Фрэнка, который не мог сдерживать эмоций. Ух ты! Если эти кости не докажут церковного заговора, то я съем двойной подбородок Тома от кого-то там. А это что? Эй, этот проход продолжается! Сейчас я продолблю это камень на плиту и... Но это... меч! Настоящий меч тамплиеров, Невероятно! Черт, Он крепко там засел! Надеюсь, это не несущая палка. <свес> <свес> <свес> <родился> <свес> я не раздался оглушительный граф. Лили хотела выглянуть, но затем услышала приближающие шаги. <свес> а, ну <свес> да чего же, тихо. Наконец-то <свес> я могу снова занять свой слушательный пост. У-у-у, <свес> <свес> <свес> как тут много всякого интересного осталось. А ты чё? Дверь была крепко закрыта. Ну-ка. И чё? Я бы раз сказать, что Лили у Лили был, был план. Что она думала о том, чтобы закрыть Герта в исповедальне, б... э, подперев тайную дверь доской, но Лили думала о пони. Прекрасно. Ну-ка, рыцарский меч. Прекрасно, у нас есть теперь рыцарский меч. Так, книгу мы не забираем, блин. Бедный Герет. Или кто, как его звали-то. Крепление. Ну-ка, а мы можем рыцарским мечом закрыть? Лили, Лили должна была признать, что она снова была на распутье. Дверь была крепко заперта. Чё, от доски ничего нету? Этот крест рухнул, блин. Ну, блин, ну, нужно, блин, понимать. Он тут шатался из стороны в сторону. Ё-моё. Опа. Возвращаемся в часовню. Ну-ка, заходим в дверь исповедальни. О, комната наблюдения. Комната наблюдения. И чё? Чё я могу сделать? Шарики. Да, хорошо. Спирт. Хорошо, ничего не работает. А вот, доска. Доска, доска, доска. Мы его подопрём. Закрой. Сейчас мы его запрем. А, подожди, подожди, я, я поняла, поняла, как его заманивать. Сейчас. А, войти в исповедальную. во Да-да-да, so take... можешь занять свой пост. Да, иди, занимай. Занимай. Сейчас, сейчас, давай, давай. Давай, давай, Пупс. Давай, давай. Так, опа. Выходи что то мо берем доску. Эй, hey, hey, что происходит? Это ты, Лили. Думаешь, that's... это смешно? Выпусти wow. меня живо! Лили почувствовала себя виноватой. Запирать человека в не очень соответствовало поведению благопристойной девочки. С другой стороны, этим она помогала Эдне. Ей не терпелось рассказать об этом своей лучшей подруге. Значит, с Герритом покончено. Хорошо. Но мне все еще грозит опасность. Причем я сбегу, ты должна помочь мне за... замести следы. Доктор не должен узнать, что я была тут. Ты сделал это для меня? Отлично. Так, сначала ты должна избавиться от шарика, который я оставила в холле. На нем даже есть мой портрет. Доктор сразу же меня узнает. К тому же я играла с петардами возле школьных часов. Скажу только, что это была часть погодного эксперимента, и у меня было бы все вышло, будь у меня что-то там. Ты не представляешь, как сложно разогнать тебе газокосилку до 8 миль в час? А еще ты должна избавиться от надписи на дереве. Мне тоже очень жаль, я не могу оставлять доктору такие напоминания, что я была тут. Думаешь, ты справишься со всем этим? Спасибо, Лили. Ты лучше всех. А нахрена мне вышивка-то? Так. Шай. Oh, no. а. А, привет, Лилия. Я как раз думала о мятежной девочке. Мятежная девчонка такая крутая, потому что носит одежку, одежду из Сибуи. Ты тоже думаешь, что это очень здорово? Саку тоже думает, что мятежная девочка крутая И Саку тоже любит Сибую Сибую супер круто Ты тоже так думаешь? Да, это заставляет задуматься Я слишком много думаю об этих вещах Сразу какой-то туман в голове Но мятежная девчонка крутая, да? Ты и вообще без понятия, кто это Девки, вы чё? Так, это спальня? Так, значит... Какой у нас, Боже, что это? Воздушный шарик. Это чё, блять? Что это? Да, она же сразу спряталась. Привет. Грустный клоун. Давай, клоун, давай, привет. Как дела? Еще одна. Отвали. Сегодня я не в строении для шуток. Чё это? Сигареты, фокус, счастье, клун. Клун. Тебе, наверное, интересно, что я тут делаю, да? Меня зовут Эрнест. Веселый Эрнест. Я хотел устроиться сюда детским психологом. Но нет, мать настоятельство уже нашла кого-то. Этого доктора доктор Психиатр из психушки. Можешь поверить, я бы не пустил этого типа ближе к своим дядям, даже если я знал, где они. Вот что я получил за то, что переучился на психолога. Смех, лучшее лекарство. Отличная идея. Я ждал этой работы несколько месяцев. Надо было остаться сантехником. Неплохо. Так, ну-ка, счастье. What? Что? Мне нравится мое настроение? Хочешь, чтобы я показал тебе пару фокусов? Не расстроен, потому что моя идея с терапией накрылась. Смех лучшее лекарство. Отличная идея. Какой ужас. Так, что это у нас? Фокус! Um, что? Ну? No. No. Uh -huh. Хочешь увидеть пару фоксов, да? I I так и знал, что не стоило этого okay. говорить. Okay. Ладно, давай так. Я сделал тебе животное из шарика, и ты оставишь меня в покое. Идет? Okay? Ага. Okay? Uh -huh. Ну ладно, кого right. тебе сделать? И... Гаечный Why ключ, давай. Гаечный ключ? Почему нет? Я о не знаю. Интересно, сработает. Гиперкуб. ДНК. ДНК человека. Очень спешно. Ее еще даже не расшифровали. А Гиперкуб? Гиперкуб. Я их больше не делаю. У меня после них постоянно вывихнуто плечо. Неплохо. Пудель, жираф, птиродактиль. Ну ладно. Шарик у меня теперь истинный. Сигареты? Ты, Ты чего спрячешь на мои сигареты? Они для мелких деток вроде тебя. Поняла? Доктор Марсель? Mm. Только не спрашивай меня доктор докторе Марселя. Я, я бы по... не допустил ни этого ни типа близок к своим детям, даже если я знал, где он они. Он жестокий, злой он человек. Он известен тем, что ненавидит детей с тех пор, как девочка спустила его с лестницы. <laughs> там <him laughs> его... Та так ему и надо. Этому старому хручу. Так, сантехник. Mm. Раньше я был сантехником. Теперь я чиню душу людей. So Что? Так сложно понять? Шарик. <связь> ладно, okay. ладно. Знаю я I этот взгляд. Another... Ты хочешь еще один right. шарик, да? Uh -huh. Полагаю, по одному шарику на ребенка. <связь> <связь> <связь> а, -а, -а. <связь> а, то есть. То есть он взрывает предыдущий шарик. И делает тебе новый. Отлично. Ну-ка. Блин, прости, чувак. Прости. Я знаю, что сейчас будет. Я прям... Блин, над ним канделябр висит. Попробуем? А вдруг... Ну, я не знаю, как бы, это игра, он, он сделал гаечный, мать его, ключ. То, что Лили, Лили сделала, дальше, было лишено всякой логики, она же слышала возмущение интернет-критиков, но она сделала это, несмотря ни на что. что. <звук> <звук> <звук> Интернет-критики были сегодня <звук> особенно хриплыми, может <звук> им не стоит столько курить? <звук> Сука. Борщики, кошечки. Какой ужас. Но зато мы этот шарик лопнули, да. Э Эдна. Действительно шарик в виде Эдны. О, кстати, сигареты. Данн. Готово. Теперь уничтожить только две улики, чтобы совсем стереть следы Эдны. Клоун просто оставил тут свои сигареты. Наверное, он очень торопился. Действительно, bully. блин. Чувак, <класс> <P -3> <пласс> прости. Мне кажется, это был единственным вменяемым тут... -ту. О! А, не туда. При помощи шарика можно попробовать достать петарды, кстати. Так, выйдем к колодцу. Слышь, смотри, что у меня есть. Предложить Шону... Шоне. Что Шо у тебя там? Сигареты? Нет, спасибо. Можешь оставить их себе? Конечно, я курю. Я ведь настоящий бунтарь. Но только когда нервничаю. И поскольку у меня остальные нервы, это просто... Гипотетическая ситуация. Я гипотетический курильщик. А это гораздо круче, чем обычный курильщик. Мне нужна твоя зажигалка, гипотетически, ты мудак. Ну-ка. Так, Шони не был заинтересован мечом. Я бы заинтересовалась. Mm -hmm. Вышивка. Так, ты... Э, ягодки? Не был заинтересован. Хорошо. Ему ничего не интересно. Ладно. Сигареты ему не интересны. но ну, мы можем реально попробовать достать. А может, это можно как-то, Сэри? Нет? Достать? О, слушай, а ты курить будешь, чувак? Тут же чувак капу. Оставь свои вещи себе. Тебе на наверняка просто было их раздобыть. Ну, так-то да. Гаргулья. Лили, arm... не сможет Не то, не то, воздушный гарик. Once... Ага. Бля, а как туда залезть-то? Чувак, ты мне там мешаешь, прям конкретно мешаешь? А, может быть, не через тут? Может быть, в Гаргуле можно через лестничную площадку как-то по-другому залезть. Ну-ка, я уже просто не помню, вот ей-богу, как я туда залезала. По-моему, -по там и залезается все это дело. Ну, потому что тут, да, тут только кабинет материи настоятельницы и еще больше ничего. А растение в горшке? Будешь банку со спиртом? Лили nice а, не хотела вредить своей дружбе с растением. Так. Ну, нам в любом случае нужна зажигалка. И что-то нужно, чтобы мы могли... Вышивка, блядь, нахуя нам? Может, этой дать? Которая там вышивать сидит. Ну-ка, в класс. По-моему, да, вот через эту дверь ты сюда заходишь и вылезаешь через тут. Ну, там сейчас сидит чувак. Похоже, Бриджит отложила свою работу. Но она закончила флаг с изображением Пумы. Жаль, что Лили не могла поздравить она с прекрасно выполненной работой. Её теть колотить. Бриджит, повесилась. Нормально так. Охрененно. Довели, блин. Ну вот так оно обычно... Погодь, подожди. Мы реально не можем воздушный Шар привязать к мечу. Ну тут вот просто вот эта вот натянутая веревка. Наебнуть вот эту вот и забрать петарды. Либо, я не знаю, шарик при, при, привязать к этим самым. Ну, блядь, я даже не знаю. Чё-то идей как-то особых нету. Ну, пойдем повесим. Неужто, блядь, мать настоятельность не замечаешь, что смерти, смерти, смерти, блин, пошли? А, а, -а. а, -а, -а. Вот, что я называю великолепным узором, эффективный, эффективный и контроль. сильный, а символ, символ полного самоконтроля, самоконтроля. прямо как у на, как, на как у настоятельницы коллимент. этой школы. Доктор будет впечатлен. Пойдем, Лили. Бриджит заслужила еще одну награду. Ее старания и послушание будут награждены праздником. <laughs> Лили чуть не подпрыгнула от радости. В монастырской школе очень давно не было праздников. Мать на сайте уже начала церемонию, когда Лили вошла в класс. Это был чудесный праздник. Только странно, что Бриджит нигде не было видно. И это потому, награждаю тебя золотым лочком, девочки Скаута на ленте. Твое вышивание и великолепное чувство, долго хорош, хороший пример всем детям в этой школе. Ты, Бриджит, прекрасный пример того, как строгость и системное воспитание помогают добиться успехов. А, Лили, последний пример твоей одноклассница, и приберись тут. Все бы дети были такие с, совестливые, как Бриджит. Праздник был очень коротким, но Лили он понравился. Это был чуть ли не лучший день в ее жизни. И что, и нормально? То есть... Какое посмертное награждение, блин. Лили подумала, что значок девочки-скаута был слишком ценным, чтобы лежать. Она положила его в карман для сохранности. Действительно. Праздничный торт. Торт предназначился Бриджит и никому больше. Лили даже не заслужила облизывать бисквит. Серьезно? Ты даже себе не отрежешь? Вот тебе шарики, я не знаю Ура! Поздравляю тебя Блять, она повесилась, ну алло Не похеру Висит труп, ну все нормально Тут даже вот капает А я могу, кстати, вот просто Блин, мне нужно попасть вот сюда Слышь, чувак, уйди нахрен Да, да, да, да, да, да. Они же тогда, получается, втроем были возле лестницы в начале игры. Я же ведь туда сразу не пошла. То есть я зашла сюда, в первую дверь, вылезла через эту дверь. То есть мне нужно избавиться от этого чувака. А значок скаута есть о тебе, На, будешь? Sure you... На, ё как от тебя избавиться-то? Подожди, значок скаута. У меня же есть значок скаута, я могу сюда залезть. А, к этому чуваку. Ящик. Вот сундук скаута. Эй, hey, hey, не it. трогай ничего. Это мое снаряжение скаута. Только сертифицированные скауты могут scouts его трогать. To Ну-ка. Давайте так ему тогда пихнем. Но это... Это... Золотой значок девочки-скаута на ленте. Я понятия не имел, что говорю с настоящим скаутом. Я ведь тоже был скаутом, знаешь? Ха, меня. Меня. У меня вещи вон там. Они лежат вон в том, том сундуке. Потому что между скаутами не бывает таких вещей, как собственность. И. Я И... отрубился, да? Он странно спит. Все отлично. Уснул. Пошли. Чё Та ту -та -та -та -та. там? Это что? Нож скаута, мать его. Что еще? Больше ничего нету? Ну ладно, у нас есть нож скаута. А, давайте попробуем Шона пихнуть. Да мне надо, блин, как-то от него избавляться. У нас, по крайней мере, понимание ш... сузилось а... того, что делать. Давай еще, давай. На, вот, нож скаута. Мне был заинтересован, да, ты достал меня. Может, вышивку тебе... Нет. Лили... Не. Was... Я попытался пишать тебе белодонну смертельную со спиртом. Что-то пошло не по плану. Да, вообще, что-то еще идет не по плану. Что с тобой делать, ты -то, гад? Курить не куришь, блин. Хотя у тебя там зажигалка. Это все чай пьет, да? Ну задавай, да, иди в стол. Нет, это уже нету. Флаг с пумой. Там, по-моему, от детей жрет маленьких. Да? Нападает, наверное, на детей. Блин, а чё? Кстати, у меня пропал банан и яблоко. Ну, то есть, типа, загадку решила, и эти предметы у меня, это, пуф, ушли. Остались только те, с которыми нужно взаимодействовать. Даже, слышь, кстати, сигареты Дорис, курить будешь? Что происходит? Зачем ты показываешь его мне? Like so так, все, я поняла. Тихо, подожди, я думал, может, тебе это полегчает, там, нервы успокоит, Еще что-нибудь. Что ты что -что начинаешь? Выж... Вышивку хочешь? Okay. To... Не хочет. Ладно. Спирт будешь? Я бы этим даже газонокосилку газон заправлять не стала. Окей, я поняла. Я пошла. Так, что-то у меня опять это, это, заты... затык. Подожди-ка. Настоятельницы живить там нету, значит, она опять пошла к себе туда. Подождите. Может, к ней зайти надо? Вот и мать настоятельница, так. Наконец-то. Вот и ты. Лампи умирает с голоду. Ты достал кошечку? корм? Что? <просу> И ты решила прийти сюда? А ну-ка, прочь, проваливай отсюда. Ага. Ох, как я ненавижу этих детей. Так, понятно. То вот сюда мне проход закрыт. Что могу сделать? Нахрена мне вышивка-то, блин? Я до сих пор понять не могу. Так, отсюда мы все скрутили. Ну-ка Шай нет Ну-ка, ну хотя давай Я не могу, у меня прям вот Тригерит вот, вот надо с этим Что-то делать Что у меня есть? У меня есть меч Не дотягивается мечом Нож скаута у меня а вот сюда. Лапки слишком короткие. Шарик это хорошо. Сигареты. Вышивка. Нахрена, блять, вышивка. Your... Sure... Так, этому вообще ничего не надо. В столовую тоже ничего не надо. Колодцу нет в часовню. В часовню, по идее, тоже ничего не надо. Да? Значит, наверное, тут что-то надо сделать. Какие-то шарики. Она всегда играла с оторванными головами так, и они говорили все во время игры. Это она, по -по -по -по, господи, про, про, -про, про оторванный голову кукол. Она запретила Лили есть игры с смертельным Пеладоны. но никто не запрещал ей брать их. Окей. Жидкость пахла, как дыхание Дорис. Окей. На вышивке был изображен единорог с восемью ногами. Лили нравится нравилась эта вышивка больше, чем что-либо. Но Лили не знала, кто ее сделал. Когда мать настоятельно спрашивали об этом, она сердилась еще больше. Рыцарский меч. Лили всегда радовалась, когда для нее что-то оставляли. Но обычно это были хлебные крошки, кости и тому подобное. М -м -м. Так, ну это да Подожди Done. Готово, Now, теперь осталось уничтожить только две улики, чтобы... <расс>... да. Сигареты Лили, Лили совсем не умела рейс... курить, но она пока не хотела бросать Maybe... <расс... <расс...> Может завтра <tomorrow? расс>... Лили уже привыкла не смотреть на ножи Ее волновало то, как призывно свет сверкал на их острых лезвиях Так, а чё вообще можно сделать-то? Не, серьезно. Мне нужно что-то как-то с... подожди, канделябр. я могу что-нибудь с, канделябр... с... с канделябром сделать? Только посмотреть. Валялся на полу, сломанный и бесполезный. Теперь Лили уже никогда не сможет покачаться на нем. А! Ну чувак, ну не знаю, нож скаута тебе не интересен, окей. А... Так, я даже не знаю, что, что вот как вот. Мне нужен с Ну он не курит, окей. Ты вот, блять. Меч! Тихо, тихо, тихо. Нет, не интересует. Вот это все мы ему предлагали, да? Вышивку. Тихо, тихо, тихо, блядь. А куда? Ты вообще. Может, все где-нибудь повесить надо? Она уважала, Бриджит и вовсе ей не завидовала. Никогда в жизни она не думала о том, чтобы испачкать шедеру Бриджит или среди ночи почистить туалет в лампе зубной щеткой, Бриджит. А Кеша, туалет, зубной щеткой почистить. Ну, чё-то как-то... Ладно, давайте тогда отложим это до следующей серии, потому что то как-то вот затык. Может быть, я где-нибудь подсказочку посмотрю. Может быть, еще что нибудь скрывать не буду. Возможно, будет. Вот. Либо, похожу, сама чё-нибудь подумаю, прикину. Я даже не знаю. Вообще не знаю, что то как-то это вот. Вот, вот чё то как-то вообще. Вот. Спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. И до встречи со всеми в следующих сериях. Всем спасибо всем. Пока-пока.